28 апреля в Центральной районной библиотеке имени Крупской свой роман «Не Нелюбовь» презентовала молодая белорусская писательница Оксана Хвощевская. В копилке успехов начинающего литератора победа во втором сезоне литературного конкурса «Первая глава», которое издательство «Регистр» проводит при поддержке Министерства информации Республики Беларусь. А началось увлечение словом у Оксаны еще в школе со случайного разговора с приятельницей. Мне было 16 лет. И, такая, знаете, такая история была. Мы сидели с подружкой на трудах в школе, чистили картошку. И она мне так просто поделилась по секрету, сказала, ты знаешь, я пишу роман, а ты не хочешь попробовать. Я пришла домой, взяла обычную тетрадку, там линейку, клеточку, не помню, и села писать. В общем, больше я не останавливалась». Презентация романа проходила в легкой непринужденной атмосфере. Автор рассказал о себе и своих литературных пристрастиях. На полке молодого литератора «Унесенные ветром» романы о любви, благородстве и преданности. Неравнодушна писательница и к истории. В своем романе она ненавязчиво возвращает читателя к историческому прошлому родного края, молодости наших бабушек и дедушек. Через историю любви героев Оксана озвучивает и ряд острых социальных проблем современности. Рассуждает о том, как непорудоваться Просто среди суеты не потерять свое «я», остаться нужным и востребованным. Ее произведение будет интересно как молодым, так и пожилым людям. Каждый найдет здесь что-то свое. Вы знаете, я бы сказала, судя по тому, что роман уже написан, два года, издан два года назад, я встречаюсь с читателями, и у меня есть такая привычка, то есть мы можем с читателями, людьми, которыми, когда я приезжаю, обмениваемся телефонами, то есть после прочтения они мне звонят. Поэтому я могу сказать, что это будет и 17-летним девочкам интересно, потому что роман начинается главной героине 17 лет, это будет и взрослым женщинам, причем это будет даже интересно бабулькам, потому что читала моя бабулька, которая 83 года, последний раз, вы знаете, мне в Светке позвонила баба, Бабушка Ей тоже уже было под 80, она тоже покупала эту книгу, прочитала, и, опять же, позвонила мне, мы с ней поговорили, она мне, знаете, сказала простую фразу, она мне сказала, ну что я могу тебе сказать, Оксана, ну это роман про меня.